Ого, вы только посмотрите, сколько накопилось. И мне одному кажется, что сейчас у нас появляется много возможностей. Раз, два, три, хоп. И мы внутри, ляля. Ух ты, с другой И что-нибудь купим. Ладно, вот это. И еще раз. И все. Я понял, кажется, почему здесь. Почему здесь столетие? Потому что, смотрите, здесь 110 дней, да? А здесь в тысячу раз больше. 10 дней, это 3 года, значит здесь даже 300 лет. Ну ничего, скоро там будет меньше столетий. В общем, когда столетия, это даже не интересно. Тогда было где-то даже тысячи лет. Да, смотрите, какого они ростика. Да-да-да, они у меня тогда такими же были. Точно такими. Так покликаем, покликаем. Я не знаю, как это появилось. Начальник похвалил об аналоге предложений. Замечательный день. Вы уже это читали. китайцев ничего ну, не знаю как его назвать да. я не могу поверить что нам отказали я думала это была отличная идея вот смотрите первое действие вы переместили курсор вызов работника один сделано 10 клик Сделано сто книг Ничего. Сделано тысячи эти Получено что-то там сколько-то долларов. Пока. Не знаю. Ладно. А чуть теперь сейчас так быстро встанет. Вообще нужно книги использовать. Давайте я сейчас подключу тогда книгер, чтобы просто быстро А ну, может и рука может устать. Я все-таки делаю обзор, чтобы вы поняли, чтобы что-то вам доказать, что Работу кликермана сделали сейчас кликермен. Вот я запускаю кликер автоклик. И по-моему он не запускается. Ладно, будем играть без кликера. А естественно путем. Сейчас у нас тормозит. А, сейчас компьютер прикрутит. Компьютер лучится. Так, ладно. Ой, кажется, загружается. Ну давайте, если забросить, я вам свободен, ставить кондирую. Так, стоп, стоп. Так, стоп, стоп. Короче, не хочу уже в Пока я его загружала, почти не писали эту другую. 7 секунд. Вот Здесь много связи И заметьте между... между вот этим Вот каждым человеком есть такие дворки. Да, видите? Это на Здесь, конечно, каждый день есть. Здесь Ну да ладно. Эта женщина, как всегда, совсем потом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Художник Так, да, мы сейчас купим ещё одно управление персонала. Интересно, много я уже сделала, что-то знаете. Всё, нож создаю, мне уже даже надоедать где-то Ничего, сейчас думаю в этой серии успеем 12 секунд, даже так. Чего же не успел? Сейчас маркетингов мы уже будет 10 тысяч долларов в секунду. Да, сейчас 10 тысяч долларов в секунду. Ну давайте же уже 10 тысяч. долларов О, вс. Сейчас сразу что-то из меня. Что-нибудь звоновых? Давай. Черник Иванова. Тоже сразу и меньше. купить 12 свободных. Из него как-то на помощи. Да. Ладно, вот я сейчас подожду. Сейчас я тогда 12 остальном куплю. А вот уже получается почти миллион. Чего Я что вы мне подозрительны? Что мне подозрительны? Ну что, положим. Подозрительны? Так, на всё, наши круто. Кроме подозрительных файлов. Так. Сейчас подождите. Ну всё, вы меня разозлили. После не выصل таланте, cover Ладно. Сейчас я на накоплю да, на 12 тысяч рублей. и на этом я Ну вот, в общем-то, я там в компьютере что-то понятиде делал, и вот накопилось с самого 5 миллионов долларов на да, целых 5 миллионов долларов. И это так много оказывается. Если задуматься. Да. Покупаем 12 сотрудников. Так, ну ладно, прибежаем. И у нас 12 сотрудников. Так, кто-то из них кто появился. Вот эта вот штука. Штука. Это как всегда всех знает. Сейчас вот я нажму, и она будет знать вот этого мужика. Хотя она если ним уже знакомилась. еще там вот это еще там вот это еще сейчас это как на, пол, на полтора миллиона Все, вот, получается сейчас вот эта дамочку познакомься с этим Наверное, Думаю, больше сильно не выдачный. Да. Ну, да, потому что вы и так поняли. И сами знаете, где скиз. Дети Через 3, через 52 месяца, через часов. Через 12 минут, через 2 минуты. Если 2 минуты подождать, то ну right. mm -hmm. mm -hmm.